Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу в первую очередь вас поздравить с наступившим Новым Годом, пожелать вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов, любви и достатка. Также хочу сделать объявление. У нас сегодня стартовала благотворительная лотерея, где призом будет портрет для победителя на заказ – то есть победитель может переслать мне фотографию свою либо другого человека, и мы обсудим, каких размеров он хочет портрет. Будут ли это масляные краски, черно-белый портрет или акриловые краски, возможно, в стиле поп-арт. Условия участия в лотерее я оставлю в описании внизу под видео. Также условия участия в лотерее были опубликованы в моих группах на Фейсбуке и Одноклассниках. Ссылочки на группы я тоже оставлю внизу под видео в описании. Приглашаю всех поучаствовать в этой лотерее. Также делитесь информацией со своими друзьями, знакомыми. Может кто-то из них тоже захочет поучаствовать в такой лотерее. И да, кто желает приобрести, заказать портрет для себя либо на подарок кому-то, вы свяжитесь со мной, напишите мне, Facebook здесь в комментарии под видео, в Одноклассниках также о том, что вы хотите заказать портрет. И мы с вами обсудим, какими красками это будет написано, либо масляными, либо акриловыми, и какой размер будет сам портрет. И также обсудим цену. Еще раз всех с праздниками! И до новых встреч! Пока-пока!